Всем добрый день! Сказанное на канале является философия автора, либо его личные фантазии не имеет отношения к текущей трехмерной реальности. Я никого не оскорбляю, ни к чему не при. Кто помнит эту пластинку, может быть, слегка поностальгирует. Я недавно услышала такое мнение, что э, население специально воспитывают, именно гипнотизируют под то, чтобы оно было неудачливым, бедным. Кто-то верит, кто-то нет в такую передачу загрузочных как бы, программ. Но если бы это было так, давайте посмотрим песни. Пластинка 1982 года. Вы видите, здесь разные персонажи, много песен, 21 песня. То есть это нормально, что они разные, среди них могут быть там и веселые, и грустные. Это нормально. И все-таки. В этот день осьминог стал не с той ноги, И пожарник не смог погасить долги. Не в ударе с утра нынче был боксер, А певец захворал и чихал на все. Бедный кот не хватал с ночью, с неба звезды. Кота неспроста тянут все за хвост. За рога взять быка нам пора бы, друг, Но пока облака и темно вокруг. От чего нам не везет, кто подскажет, кто поймет? чего нам так давно не везет? Будем делать всем назло. Вид, вид, я вот не знала, что это так пишется, запятая, что крупно повезло, и тогда нам все равно повезет. Дал поэт на обед басню Соловью, А Факир отогрел на груди змею, И макар никуда не гонял телят, Льется с гуся вода, все идет не в лад. Обратите внимание, это давно используемый прием. Именно в советских пластинках, кто обращал внимание, кто их еще помнит, песни отрицательных героев по жизни такие губцаца, они более веселые. Песни добрых героев, они нудные. Буквально так. Если вам кажется, что это случайно, значит, у вас такое мнение. Дальше. Двойка, я помню. А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике. Я как-то села переслушивать и начала слушать внимательно. А все шагают налегке. Кстати, двойка 22 июня и так далее и именно двойка здесь прямо обозначена не какое-то другое число а, эта песня называется Сдается квартира с ребенком» ох, название ну и в довершение как весело отчаянно шел к виселице он в последний пляс в последний раз спустился крошка Джон работают ли вот эти загрузочные программы не знаю, но я, когда переслушивала, я поняла одну вещь. Я в детстве, когда это слушала, я понимала, что тут смелые герои, а я трусиха. И мне надо научиться вот стать такой смелой, чтобы вот тоже вот так вот, тоже вот так вот. Между прочим, уход из жизни через повешение это самое болезненное самоубийство. Я лишь недавно поняла, что вот эта программа. Она вот так и была, я ее не пересматривала. Николая, не двора, ну и что ж такого. И дальше там у кого-то я из песка построил дом. Кто помнит, Чиполлина там тоже четыре кирпича, вот этот бедняк, у него отбирают дом. То есть зомбировали или нет. Костолим уже придираться не буду, понравилось мне сейчас вот текущим обзором. Одна песня мне понравилась. Надо в дорогу, в дорогу, в дорогу мне торопиться, надо узнать, надо узнать, что я за птица. Кто такие птички? Ну и песня, собственно, Алисы э, о том, как хочется вырваться из реальности, насколько в этой реальности неуютно и хочется куда-то выйти, но куда непонятно, цель не определена. Такая вот пластинка, как вы ее видите. Вот в данный момент кажется, что я вроде бы придралась. Ну, такие песни вот от трех лет или от скольки это слушали. Я вроде бы придралась. Но дальше, какая литература была в школе, я как-то поднимала тему. Начиная с того, что мы му утопили сплошной девятнадцатый век одна боль ничего полезного чему вот чему оно должно было бы научить и насколько люди смирились вообще вот даже зрители канала насколько они смирились вот с этим всем чтобы мне писали вот вы хотите какой-то я не знаю сильно не настоящий мир в том смысле что хороший вы вам не нравится что вот эта литература давала реальность реальность что это за реальность, где психопат убил какую-то другую психопатку-старуху? Что это за реальность? Это же уголовщина все, вот му, му там, этот Иван Сусанин. Это же ненормальная реальность. Ну и заодно давайте ж глянем свежих новостей. В мире много сказок, я себе такое придумала, что это можно расшифровывать. Не предлагаю верить. Формат, обратите внимание, вот это снималось год назад. Такой очень узкий формат, как что-то очень свежее. А год спустя, вот три месяца назад, у этого же исполнителя, у этой же исполнительницы уже другой формат. Может, это тоже какие-то сигнальные вещи. Лекси Ли, китайская певица, Интересно сравнить, что было и что стало. В старом клипе, ну, я буду называть старым, который год назад, она печатает на старой машинке какой-то роман. Она работает за очень старым компьютером, где монитор, у нее свечка. Зачем такие указания на эпоху? А сам видеоряд при этом широкий. Персонаж просыпается в комнате, где наступает рассвет, в ожидании нового рассвета. Траурный вид, дальше будет еда. Она показывает пальцем знак тишины, и меняется обстановка и меняется ее вид. Вот я вкратце опишу этот клип. Вот за таким старым монитором она сидит. Что сие значит ваши идеи? Вот здесь поменялась обстановка. Она сделала знак тишины. Я уже не буду ловить 25-й. Так она выглядела. А потом поменялась обстановка. То есть, э, как символ перехода. А дальше со второй половины э, как бы плывет изображение, линии, как на поломанном телевизоре. То есть, плывущая реальность. Из-за таких символов, где плывущая реальность и не всегда понятно идет ли речь о трехмерной и вполне геополитике, или действительно про какую-то мистику говорится. Про переход. Дверь. Вот это все в ожидании чего-то. А сейчас вы увидите, как изменилось это настроение в следующем клипе. Тут в конце еда. Еда. Торт, тортики. С красными клубничками. Белые тортики. Странный черный дизайн. Там будет на свечках. Как траур. Здесь такой видеоряд. Не могу понять, зачем показывают эпохи, ведь это все эпохи. Там была старая печатная машинка и свеча, теперь э, компьютер, но такого вида, как 80-е. А теперь свежий клип, это лимоны. Дальше будет видно, что это не яблоки, это лимоны. И зеленая энергетика, и туман. И дальше будет несколько символов, как невозможно идти, и символов туманности. Лимоны мы называем миллионы лимонами. Да? Не знаю, может, тут витамин С имеется в виду. Много витамина С рассыпалось. Еще желтая символика у особенного ребенка, о котором публиковали. Которое публиковали. Но я склонна думать, что именно здесь контекст про население: что потери населения. И туманное будущее, и зеленая энергетика. Колесо некуда идти. Вот туман, туман, туман. Стоят фигуры и смотрят. Море наступает, море обязательно. Здесь интересный символ пройденных уроков. Этот кабинет явно учебный, очевидно, тут доска. Пройденные уроки, свечи, а грустный мальчик кладет эти цветы белые, чистые цветы, как траур, и нету никого вообще, никого нету. Это вот к теме, как в других клипах, когда нету людей на улицах. Что-то у меня язык заплетается. Как про переход получается, или как про физическое истребление? Не знаю, у меня какие-то грустные мысли, когда я такое вижу. Цветы, свечи, разбросанные записки, бумаги, тетради. По коридору, где откровенный беспорядок и никого нету. Раз, разбросанная бумага, идет ученица, но она держит в руках меч. Она вся исцарапанная, она в крови, она держит в руках меч. У нее на груди интересный символ нарисован. Две дуги. Здесь, смотрите, не получается словить четче. Дублируется. Здесь музыка на фоне класс не музыкальный, но музыка на фоне и наушники, это символ звука, и часы как остановка времени то есть время заканчивается кто-то транслирует свой звук еще продолжает транслировать, здесь видно более четко этот символ две дуги кровь, она вся в царапинах и в крови и в тетради она вычеркивает линии, малякает вот так все, что было, не имеет смысла. Дальше тут распевает персонаж, который, не знаю, как вы его расшифруете, я бы сказала, что это вавилонская блудница. Короче, темное существо в этом мире заправляет, в мире тишины, где больше никого уже нет. Ударные инструменты, опять-таки символ звука железная рука, чья-то железная рука, не знаю, про кого это. Вверху на крыжах, на лестницах э, показывают по э, поочередно то белого, то темного ангела. У темного ангела чаша, то есть, опять-таки, отсылка к блуднице. Они ждут свои души. Рыжая девочка в лисьей шкуре, э, тут, э, как... Ш... Мех лисицы, разбросанные мячики, повторяет разбросанные лимоны. Разбросанные. Что это? И желтый цвет, кстати, вот в этой шубе, опять-таки внешний вид, просто повторяет тот символ, только немножко иначе. Желтый рыжий, подчеркнут. Вот светлый ангел сидит на крыше. Пустое помещение, которое теперь не имеет смысла. Анг. Вот этот крест египетский, его здесь покажут сейчас еще во второй раз, а потом в конце, в самом конце он еще будет на заставке. То есть очень подчеркнут Анг. Зачем он тут? Пишите мысли. Разбросанные лимоны. Тут видно, что это лимоны Черная звезда на банке, пятиконечная звезда в ушах. Извините, тут шум. Большой тяжелый меч. Здесь более четкий кадр. И следующий символ ⁇ некуда идти ⁇ То есть колесо было, потом я еще не словила 25 й без обуви. И здесь падение. Падение ⁇ некуда идти ⁇ и катятся лимоны. Дальше, не знаю, машина едет, и еще тр трое велосипедистов едут. Вот если у меня что-то не вписывается в мой ряд, я уже не, не нахожу, что сказать. Жду ваших комментариев. Вряд ли здесь какая-нибудь деталь нечаянная. Интересные такие две дуги. Короче, это мир после боя, мир, в котором пропали люди. Население иссякло. Это все следы боя. Уроки пройдены. Рыцарь. Тут мальчик в железных доспехах. Уже без шлема он кричит. Что это? В пустом помещении кто-то празднует. Стулья наверху. Бумага разбросана. То есть все, учебный процесс закончился. Про кого это? Про что это? Ваше мнение. Крик отчаяния. Ну это металл, металл. Там была зеленая энергетика, здесь металл. Это похоже все-таки на лисью шубу, но что это за символ? И прощание с кем-то прощание. Белые и темные ангелы сидят наверху на крышах и ждут кого-то ждут. В конце анг снова и чаша. У темного ангела там была золотая чаша. Если допустить фантастику, то я, я бы подумала про скорый переход, где, где люди просто перейдут куда-то. Если брать трехмерное, я не знаю, значит, это геополитика. Какие-то выводы, какая-то остановка, прощание. Как всегда, жду ваши идеи. Ставьте лайк. Проверяйте подписку. До новых встреч!